Я приветствую всех, кто смотрит это видео. Сегодня мы попробуем поиграть в одну интересную игру. Мне прислали бета-доступ ключом от Nvidia к игре Red Bull Air Force The Game. Она находится, как я и сказал, в раннем доступе еще. Это не релизная версия. И покопавшись в настройках я понял, что настройка графики, в которой мне поставили автоматически low, то есть низкую графику, на которой у меня было очень мало FPS. Я поменял на high, что тоже было мало FPS. И в общем это не зависит вообще от моего ноутбука, это сама игра еще такая, поэтому она будет немного подвисать. И давайте играть. Я тут, честно скажу, пока настраивал геймпад, я попробовал пару матчей сыграть. И пока настроил его именно, я сыграл вот в соло плей одну карту, но несколько раз. Поэтому давайте сыграем Versus. Versus. Если я не ошибаюсь, то эта игра сетевая. Потому что здесь нету как так какового сюжетного режима здесь вот такие вот э, сетевые матчи если он не сетевой то значит результат твой пойдет в доску почета по миру эм, и оказалось я как всегда не очень то и плохо играю эм, повторяю что играю на геймпаде от 4 playstation шок 4, если быть точнее. Потому что, попробовав на клаво мыши, это ужасно получилось у меня. Вообще, очень ужасно. Поэтому, нет, нет. На геймпаде. Я люблю геймпады. Да. При возможности, играл бы вообще все игры на геймпаде. Но такой возможности нет, ведь не все игры поддерживают геймпад особенно четвертого PlayStation, в основном Xbox, и у нас начинается игра. Говорю сразу, буду уважать. Ну, пока что, пока что держимся линии, пока что держимся линии, и вот, вот уже первые спад так сказать. Линии не красные еще, это не критично даже желтый как бы остается, но я уже, наверное, последний. А может быть и нет, не знаю. Но я смотреть назад не буду, нет. Оглядываться это не то, что мне нужно. Минус геймпада в чем? В том, что я не могу повысить себе спокойно э, скорость не помню, как точно называть. Дроссель. Дроссель не могу повысить. Приходится это, этого не делать и лететь так, как мне игра сама скажет, установит. А, и вот меня уже почти все обогнали, я в этом уверен. Вот я уже даже по красной лечу. Ай-яй-яй. Сложно, сложно. Честно. Очень сложно. Хотите попробуйте поиграть, если вам дадут в это доступ к ней э -э можно было бы конечно поиграть как говорится с подписчиками но в моих друзьях именно не дали никому это а подписчиков таковых у меня еще нет э именно в большом количестве чтобы играть с вами и поэтому просто просто летаем сами одиночно ну как одиночно вот с нами Другие игроки. Да. И мы, кажется, закончили игру. Да, вот он. Пролетели мы эту трассу. И мы... Мы не последний посмотрите. Мы не последний Почти все играли на геймпадах. Да. Э -э один. Один только на мыши играл. И посмотрим. Мне дали две звездочки. Две звездочки это хорошо, потому что... Одна звездочка это самая низшая, три — это самая лучшая. А я, как всегда, на среднем, да? Primary Lions, я не знаю, неправильно прочитал, ну ладно, вы поняли. Вы поняли, у вас тут написано, вы поняли. Могу посмотреть реплей, но я отправляюсь в ангар. Ангар, да. Я себе сделал раскраску NVIDIA, потому что, посмотрев какие тут еще есть, мне не очень не понравились. Вот NVIDIA, по моему мнению, самая лучшая из них. Но это по моему чисто мнению. Да, это такая реклама NVIDIA, Nvidia получается, но я не жалуюсь на NVIDIA, нет. Поэтому я могу ее порекламировать за бесплатно. М -м давайте тогда... Я думаю, од один матч это мало. Давайте попробуем теперь другую карту, может быть, нам дадут. Но также Versus, Versus будем играть. Пока что будем играть Versus, да. У нас загрузочка. У нас получается здесь а, раз, два, три на 4 12 игроков должно быть. И как показывает, что они все должны загрузиться. Ну, я сомневаюсь, что они все загружаются. Потому что ну, нас всего 9 было. Да. У нас всего 9 было. Как-то странно, честно говоря. 12 загружается, у нас всего 9. И вот вот мы уже начали. начали. Мне уже управление, да, -а -а. Смотрим, смотрим. Смотрите. Смотрите, смотрите. Я пока что в тройке. Пока что в тройке лечу. И вот кажется, на этом повороте уже лажают. Да, да, да, да. Уже лажают. Уже уже лажаю. Нет, пока что еще более менее Эту карту я в таком обязательном обучении проходил немного, ну как, у меня все виснуло еще больше, чем сейчас вы видите, и там, ну очень ужасно все висло. И посмотрите, эти игроки борются на время, они а на полет, да? Ой -ой, ой, ой, это сейчас зря. Ну как, я стараюсь лететь по линии, да? А они просто летят, они летят, они знают эту карту уже по всей видимости. Не так, как я, я, я -то просто. Я-то просто ее знаю. Видел а Они прям знают, где можно схитрить, где нельзя. Так, давай, давай, давай, Вот мы выровнялись. И нам надо. Вниз, а я опять вверху. Сейчас вверх, а я внизу. Вот так я играю. Давай, давай же. Давай давай давай, давай. Я не знаю, сколько у нас игроков здесь. И посмотреть я не могу, потому что игра не совсем доделанная. Здесь э, очень много, очень много еще доделывать, если честно. Здесь нету интерфейса нормального. Здесь нет русского языка, как по факту. На интерфейс вообще смотреть неудобно, потому что ты летишь, ты не можешь разглядеть. И, кажется, я был последним. Да, нас было всего трое. Нет. Я не последний? Нет, я последний. Странно, но почему-то я финишировал третьим. Да. Мне дали три звезды уже. Это хорошо. М -м да, это прям шикарно. Возвращаемся в гараж. В принципе, неплохо. Неплохо мы сыграли на три звезды. На три. На три звезды. Вы представляете? А да, да, да, да. Play now. Play now. И... -и... Давайте дальше. Версус, да. Версус. Я надеюсь, сейчас будет больше игроков, потому что, ну, как-то, зная, что ты летишь последний, но думать, что ты не последний, как-то обидно, что ли. Поэтому, давайте. Вот нас уже больше. У нас уже больше, чем было в тот раз. Во второй, в смысле. В первый нас почти вся заполнилась, но потом кто-то выходил, отмены понажимал. Гранд Каньон, USA. Я уже выполнил одну ежедневную миссию про пролетать 60 секунд. Эм, теперь вон две еще осталось. Я переводить их не буду. Заходите, переведете сами. Давай. Давайте You'll будем смотреть дальше. Right. А -а Что-то мне подсказывает, что когда летишь по ней, эта полоса не желтая, а зеленая становится. Я немного... Не понимаю потому что я все-таки стараюсь следить не за ее цветом а за то куда она ведет на этой карте мы играли в первый раз и получается карт здесь всего две да вот такой вот бета доступ Ну это бета доступ он бесплатный мне дал может за какие-то заслуги но ну, я сомневаюсь конечно я еще не такой популярный не такой никакой вообще если честно я, кажется, уже при... приноровился к управлению. Я уже более-менее не полегче летать, честно, полегче. Хоть я и не слежу совсем за этой полосой, прям не понять, по... лечу. Ну, другие игроки тоже мухлюют. Я получается за полосой всегда лечу внизу, именно под ней, а они всегда спереди летят над ней. Как бы. Ну, вот, вот она красная была сейчас только что. Вот, вот, вот, вот надо управляться все. <Parse98 andASS favorable> <mañana> <дех lows> давай, давай, давай, давай. Попробуем. Ой, ой, какая-то зона турбулентности, что ли, не пойму Давай, давай, давай, самолет. Не хочу хотя бы не последним, хотя бы не последним. Я уверен, что сзади никого нет, да? Я последний. Я в этом уверен. Я в этом уверен, потому что ну всегда, всегда. Но еще пока никто не финишировал. никто не финишировал наверное второй круг я не знаю нет по-моему здесь нет второго круга здесь один круг да вот все первый уже финишировал я получается стою аж на кучу секунд все не буду считать <are> mistaken, <laughs> не буду считать <св�> <св�> не нагружаю свой мозг лишней информацией я не буду считать вот получается насколько насколько я отстал я отстал на 14 секунд от первого а он на 6 это как-то возможно а, что как так вообще возможно? Я не пойму. Честно, не пойму. Секунда, секунда, три, три, шесть, четырнадцать. Честно, не пойму. Ой, и я не посмотрел, сколько мне за это дали звездочек, ладно. Return to Harash. Я не знаю, как правильно читается гараж. Ладно. Но вы поняли, что это гараж. Ангар. С нашим самолетом. И. И матчи здесь как-то очень быстро проходят, если честно. Прям ну очень быстро. Поэтому можно даже еще один сыграть. Только теперь не Версус сыграем. А давайте вот этот Спилберг. Не знаю. Спилберг. Что это? Что значит Спилберг? Эм, это как бы. Могу выиграть, что ли, этот? Нет. Не знаю. Не пойму, честно. А, для участия в этом мне нужен новый самолет кто знает эту игру как бы она непредсказуемая в этом плане давайте смотреть тайм-триал абу-даби уаэ nvidia наш спонсор нашего пробега по игре нашего самолета и вообще этой игры в частности ну, посмотрим заставку. Красивая, красивая заставка, хоть графика не очень. Ну да ладно, не буду жаловаться. Вот, Red Bull Air Race. Какие величайшие здания, бы Вообще высокая Вот остров. Да. Вот еще показали нам Абу-Даби. И уже мы можем лететь локация красивая, красивая локация, еще бы подтянуть графику, оптимизацию и чтобы была... интерфейс, интерфейс был попроще в плане посмотрел, увидел, использовал, как... ну вы поняли я надеюсь. чтобы удобнее было на него смотреть, отвлекаясь от самого самолета, потому что не очень, не очень удобно смотреть на этот интерфейс в плане что он мелковат наверное да он чуть-чуть побольше его и как говорится не так научно потому что все-таки игра казуальная а не симулятор полета это не такая грубо говоря гоночка назову ее так Но только она на самолетах специальных трюковых самолетов но я, похоже, летай на кукурузнике, просто красивая раскраска, как говорится. Вот эта петля меня сейчас вот прям сложно, сложно на ней, сложно, сложно. Я прям даже слышу, как мотор надрывается, летя на ней. Мы перевернемся чуть раньше, чем нам говорит линия, потому что мне так неудобно, когда она говорит, она прям резко говорит. ох ох ох-ох-ох. Здесь надо наоборот перевернуться. Все-таки линии верить надо, потому что она отдельные подсказки дает. Как только только чуточку ее непрозрачнее бы сделали. Потому что я ее не всегда вижу. Здесь слепые зоны какие-то есть. Рейс комплит. А, да, я, я улучшил, кстати, свой результат. Но это не шикарно. Это не шикарно. Потому что на 18 секунд отставать от первого... Это не то, не то, честно, не то. Давайте, next. Next, пожалуйста. Uh, return to HR. Да, Return to HR. Red Bull, да. Хорошая, Хорошая игра, только недоделанная еще. Недоделанная. Но я думаю, для пробега хватит. Мы посмотрели на эту игру. Я, наверное, буду в нее играть. Но уже не на запись, потому что, ну, видно, видно, что это за игра, понятно, все с ней.